Дисклеймер. Данное видео не предназначено лицам меньше 16 лет. Видео присутствует очень много мата. При этом просмотра я вас предупреждал. Меня людям с слабыми яруми забеременеют, рекомендуется играть в данную игру. Громк. Ахерить какие басы. Здарова, с вами я Просто Багет, это игра Case Animatronics. да, это не ТПТ, это уже хорошо, но музыка нереально такая громкая, я не могу, вот эта облегающая штука, наверное, за мной будет гоняться, Fnaf, вы знаете Fnaf. Итак, начинаем новую игру, не забудьте надеть наушники, внимание людям со славой нервной, со беременной рекомендуется играть в данную игру. Хм. А какашка считается за ребёнка? Ты. <тих> так каждый человек рожает. Страшно громко, пепац. Похоже, я похуже. Уже почти полночь. Это еще что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Я у меня задержка... Е. е, Чтобы взять фонарик, наведите на него и нажмите на «Е». А где прицел? Ясно. Yes. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. А что ты хотела? наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. А что? Джедай, вывод наступает. Сколько же все это стоит? У тебя точно денег не хватит. А нажмите на левую кнопку, чтобы выключить, включить планшет. Так ясно, понятно. Что ясно, понятно. Я ничего не вижу. А что ты видишь? Нажмите на перечеркивание. Ну а что, удобная штука. Лет через десять такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Ну что ты хотел? Так. Насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Пожалуйста, перестаньте такие что? громкие звуки сдавать. Мне нужно найти диспетчерскую включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. А ты часто сам, сам с собой разговариваешь? Офигеть, управление какое жесткое. Ну, а чё я пока спятался? Держи. О, боже мой. Найди себе диспетчер, Включи свет, померь. А ч мигает фонарик, а? Я в настройки даже не могу зайти. Это слишком <смех> пугает. <смех> Хотя чем мы с ним? Мы уже 700 часов до БД. <смех> ну пусть будет. А иди, иди, и спишечка через свечу полицей, А можно можно без этих звуков, пожалуйста? Комната допрос. Дверь закрыта, зал. Совещание. Седание, на. Майя 40, сколько? 86 Сма... Глаз активировался, видите? А куда мы идти? Вродец, я слежу за тобой Погоди, заблудился А вот сюда Раздевалка. А что тут открыто-то? Я не испугался, я даже наушники не снял. Приснится уже такое. Так, уже полночь, пора идти домой. Ну что же? Надеюсь, обойдется без выезда. Привет. Прекрасная как... ночь, не правда ли? Да, замечательно. Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Но еще не помню. Как тебе новая система камер наблюдения? Такой себе. Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. Подумаешь, 5 в вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Нужно было его терять за собой в туалете. Что за псих? Что со светом? Пожалуйста, не я надо повторять эту выводим заново. Надо бы сходить проверить щиток в диспетчерской. Хе-хе, можно не надо? Что-то эта хрень меня уже напугала один раз. Пятое помещение Давайте обязательно гро. Можно обязательно громких ваших Штучь. Ты что тут все еще валяешься? 48, 40. 40. 48, 40 Погоди, это. А это чё? Почему вдруг стало настолько тихо? <связывая> Что это за стрельд был? Сприз. какой прольбу? 48, 40... Так, отлично. Осталось найти электрический щит. Ага. Ага. Ага. Скремиров не будет, надеюсь? Хе-хе. Так и лучше. Теперь нужно включить второй щиток. Где мне найти второй щиток? Я обосрался найти первый. Короче, считай, открывают остальные камеры, да, значит? Не трать фонарик. Ой, то есть, Патерико. Бля, он активный. Охренеть! Во-во. Ой, мог бегать. Знаете что? <смех> я конечно не хочу казаться героем, и все дела, и вся параша. А ведь звонок-то оттуда. А как? А где робот? Okay. Ну, вспомнил что-нибудь. Нихера. Как тебе, мой подарок? Я народ забыл. Нравится. Нравится, да? Он обожает, обожает играть. А я, я ненавижу играть, понимаешь? Привет. Здравствуй. Террор Идет, мразь, идет, мразь Достижение. Откуда у тебя, я не знаю Ты что так громко выходишь из шкафчика? Если отмычки, я же в полицейском участке у меня должен быть ключ ключи от этого кабинета от этих кабинетов бля уйди просто уйди от меня просто не заметь меня пожалуйста я не хочу а, уйди, уйди Уйди. Спасибо. У меня фонарик закончился! Что если я не возьму трубку и до этого времени я... был в клетке значит он должен выйти из той клетки я должен был зайти оттуда откуда он вышел да? а сердцебиение идет это как бы ты радиус террора Что тут, окей? Где электрощиток? Фонарикный Как же мне. Как же мне не нравятся эти страшные звуки. Да бля, не говорите, что их еще двое будут. Что это за громкие топоты? Я, я обсерился. сейчас Где ты мразь? О, он, он, он, кажется, там было. Да? да нет? Ни, ни капельки не смешно А, я увидел его! как сесть а как сесть вон он, вон он. это б3 у нас рядом с Б2. Логично, <смех> <Трагичная> пизда. <смех> вот он, А2. Он телепортируется или просто ходит? Он взлый. О, как он быстро. Погоди, он неподалеку, значит, должен быть отсюда. А, мой планшет сам заряжается, что ли? Где он тут был? Тут на камеру смотрел. Контрольная точка. Это где? <соц> где это ваша контрольная точка? Где контрольная точка? Пж Фух, я немножко успокоился, короче, и пришел немножечко-немножечко в себя после тех э, громких скримеров. Откуда он там знал, что я... Сп... Ну, откуда он заметил? Я понимаю то, что он аниматроник, он... То, что он заметит, мразь такая. Но не настолько же... Глазастым нужно быть, чтобы. Да, давай. Спидрам, духов! По... Спидрам Кстати, я заметил то, что э, аниматроник уходит налево и через какое-то время возвращается. А столько времени я проходил там и не нашел ни одного щиточка. Возможно, возможно. Э, куда, туда там куда он идет э, есть щиток я прав волчара который меня уже убил несколько раз я, я посижу я посижу немножко я еще подожду пока ты уйдешь на право кемпер я двое там шкафчике. все у него фонарик ослепление интересно ворона не появится сверху за то что я так долго сижу тут ну давай ля ля идет идет все еще пришел приполз что это за зубы пора бежать открываются душевая у меня нет их <gives off> сердечный эм, знаешь что? пошел ты нахер, я немножко еще приду себя Я немножечко успокоился Прям совсем великой зрелищкой успокоился Да, да, я понял, как он любит играть Давай по хардскору, братан Значит, тут слышим его сяги. Сяги. Его сяги будут с леснином Мы открываем дверь он проходит сюда, я нахожу то, что он защищает именно в этой комнате. Не зря же мне открыли данную комнату. По сути, по сути, данная мразь волчара-то такая. Достаточно медленно должна быть, потому что я не что нужно больше делать. Волчар, давай, вот и тигренки, волчок укусит тебя зря на за Эй, братан, братишка, брат, братишка, давай, двигайся кого идет, идет. Братишка, давай, ты что, стесняйся выходи. Я не выйду, пока ты не выйдешь отсюда, подальше отсюда. Я еще и планшет не могу достать тут. Ты там долго, нет? Ты что там моешь, что ли, в душевой? Братышка, выйди, пожалуйста. Пожалуйста. Выйдешь, нет? Окей, если не выйдешь ты, то выйду я. Похоже, это ключ карта от какой-то двери. Делен. От какой? Бля, да, мразь идет. Бля, он услышал меня. Не говори, что увидел меня. Не дыши, не дыши, мразь. Он прям за мной. Это мразь за мной стоит. Делай, делает вид, что не видит меня. Ля-ля-ля. Палец, видите, красные глаза, клазище. Ты че, меня серьезно поделаешь, что ли? Во-во-во. Уходит отсюда обыграл обыграл обыграл и уничтожил теперь во всем ждании есть свет ля-ля-ля полетел больной ублюдок Гигантская кошка? Да Что кровь? еще придумаешь? Так, Вентиляция. надо держаться подальше от вентиляции. О, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Я слышу его. Он идет, я слышал его. да не пищи у тебя столько что 80 процентов а где комната бы на да? а почему он так, плашет такой заляпанный весь как будто на нем торт резали Нет, я обкикнулся чуть-чуть. Да, не сильно. Очень страшная игра. А где какая? Как... Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. но кто-то реально по вентиляции кто-то бродит там. 5 процентов ты издеваешься Да хрен ты надоел! Чё надоел уже убивать меня? Это не смешно уже. Я я, я даже Четверти задание, наверное, не сделал. Я ей даже еще отмычка нашел. Планшет садится. У да. Бена в кабинете была зарядка. Открывайся, я не боюсь тебя. Наверное. Ты, сука, изливаешься. Ай! Да ты не видел меня! Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Ох, твой уродец такой. Хитрая, жопая, аниматроник мне еще и твоего ФНАФа. В мелких классах не хватало, теперь еще за мной гоняешься за моим планшетом, Уродиц ты таки. что идет. Он спустился. Он идет. Сзади меня. Слева. Прямо перед мной. Где-то не тот. Где этот круглый? Погоди, а День Вентиляции, мне теперь интересно. Оттуда кто-то идет теперь. Что будешь делать? Семь процентов. Слышу, идет идет слева. Разсраится. Я слышу несколько шагов. Ты чё ко мне идешь мрази. Ты шок ко мне, вай, братан, ты шок ко мне едешь. Это немножко нечестно. Сейчас, сейчас выйду, мне пизда. вышел погулять. Да, смотри, аниматроника нету тут. Теперь за мной гонятся два аниматроника, да? это же eh? mm, Мне еще одного не хватало. открылся. И чё тут? Ничего. Может, вы мне хотя бы отличку дадите просто? Ой! Эта игра заста заставит меня и умереть. Ладно, Бадзин. Отмотить можно. Да, блять, ты чё такой быстрый? Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, братан, беги! Манси, манси, манси, беги! Блять два! <совет> Их два! Ой, ладно. <с weapons> Спасибо за игру. Погоди, сохранись. Сейчас нужно проверить. Если нет, то в следующей серии придется. Ой, как загрузить игру. Я появлюсь там, где сдох. Нет, не сдох, а там, где я подобрал. Нет, открыл. Включил свет, во. А где я включил свет? Планшет садился. Тут. Спасибо за просмотр. Я васрался несколько раз. Это было очень приятно. Очень веселая игра. Меня уже убили несколько раз. сколько раз, посчитайте, сами, я испугался. Я прям жестоко испугался. Мне не хватало того, что за мной волк, вот этот хренов гоняется. Еще и проснулся тот заяц. Или как кто там? Сова, заяц По достижениям написано было сова, но хз У меня достижения за... <смех> за моей смерть не дали uh, Ладно, спасибо за просмотр До следующей встречи Бага